Всем привет, ребята, с вами я Тэви. Сегодня мы будем играть в такую игру под названием Handless Millionaire. По-русски называется игра без руки миллионер. А по-моему Вот. Тут нажимаю на play. Сейчас я убавлю слишком громко. Вот. Тут надо быть аккуратней. Если мы не все пройдем, тогда ладно, где-то 10 минут. Вот легко. Пока что легко, но хотя бы найти до десятки мы сможем. В Это же реально. Так, зато у меня есть левая рука. Сейчас будет тройной. Такой человек такой. Сто. Так, четвертый поход. О, твою мать. Что такое? Так, пятый. Теперь вот так. Так надо просто тайм-коды делать. Сейчас. Блин, левая рука, ну блин, ну реально. Так, не может быть такого, что мы дойдем до финала. Так, седьмой, тут пятнадцать. Ох, я уже вспотела. Если одна игра пройдет так быстро, то, не знаю, ой. Аккуратно, аккуратно. Капец. Я помню, я на втором канале проходил, то есть, типа, это было где-то, я проиграл на каком-то моменте, не знаю, на, на седьмом, что ли, но сейчас девятый. Ну, кстати, я сейчас всего еще одну объяснила про Акинатора, может быть, в десятый, надо дойти до финала, надо же все-таки. Если не помнишь, с первой попытки, тогда со второй. Чу-чу-чу, подождем. На каком десятом? Пи... На... Второй, если мы не пройдем, тогда просто осадимся в и... Если мы до финала не дойдем тогда... Пока что мы уверенно проходим вперед. Так. У меня есть левый рука. Он же... мне у меня палец только отрубил. Чешется просто. Пот. Точнее, пот я обойти. Мне это не страшно. кидать это я боюсь. Так, девятый. Ой, это уже сложно. Сейчас. Мы до десятым остановились. Десятый ужик. Вот, твою на Сейчас. Сейчас. О, вообще, капец. Ну, блин, рекорд скор одиннадцатый. Я случайно. Ну, его отрубили. Даже сложно. Yeah. Так, ну, короткий ролик у нас получилось просто. Ну что, с вами был я. Надо попрощаться с вами. Ну что, с вами был я, Деви. Всем удачи и всем пока-пока.